всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка на этот раз пришел пакетик а вернее не пакетика, а вот такая вот коробочка для того чтобы использовать ее в виде подсветки а более конкретно пришла к нам RGB подсветка но не простая подсветка Можно выбрать из трех вариантов это вот первый вариант RGB подсветка второй вариант это непосредственно RGB подсветка с холодным белым цветом и в моем варианте это третий Выбран была RGB подсветка с теплым белым цветом. У нас уже на канале была одна подсветочка LED, которую мы разместили под шкафчиками для освещения поверхности стола чтобы на нем можно было работать к а эта подсветочка уже пойдет в другое место это вы решаете уже сами я для себя решил тут будет а, компьютерный стол и будет подсветка непосредственно этого компьютерного стола можно разместить в любым вариантах либо на подвесной потолок если у вас есть таковой дальше различные шкафы подсветить кровати чтобы был эффект парения и также можно разместить в виде подсветки на плинтусах если вы хотите чтобы у вас подсвечило как нижний так и верхний для того чтобы все у вас красиво было что из себя представляет упаковочка пришло вот таким вариантом видно чья служба вставляла непосредственно до места жительства правда здесь еще один момент вставлялась не из китая а с московского склада пришла данная посылка все достаточно быстро причем здесь была даже акция если в течение 15 дней не придет то вы оставляете посылку и вам возвращается полная стоимость дошло где-то за три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 как видим внутри у нас находится адаптер питания здесь он на 12 вольт 3 ампера длина кабеля где-то около метра вот такой адаптер питания европейская вилка единственно народ говорит в описании то что со временем он начинает гудеть все возможно но в случае чего можно заменить тем блоком питания который тоже есть у меня на канале он достаточно хорошо выполнен и сделан вот такой вот блок питания не, не около метра, а где-то сантиметров 80. дальше, здесь пришел контроллер Wi-Fi на 2.4 ГГц и непосредственно пульт внутри находится небольшая инструкция причем все на английском языке можно посмотреть и увидеть дальше пришел кабель для подключения непосредственно ленты, светодиодные так, дальше сам контроллер wi-fi для подключения и здесь вот подключается следующим образом да тут один момент тут, тут написано зеленый красный а вот на этом кабеле они перепутаны то есть вставляете именно так как на этом кабеле то есть а зеленый красный а в красный зеленый именно так как здесь вот расположен причем у этого контроллера есть двусторонний скотч чтобы прилепить куда-нибудь на стенку кстати сейчас вот у них единственное в китае уже нет таких вариантов что нужно закручивать и блок питания он чуть поменьше для того чтобы подключить непосредственно ленту но доставка только из китая из россии с доставка вот с таким блоком если бы и я раньше увидел момент когда я покупал продавались только вот такие вот блоки ну, по сути можно и отдельно купить там ничего сложного нету то в магазине в котором я купил данный вариант блоков новых продается и там обновили немножко пульт и непосредственно в коробке находится пультик он белого цвета сразу хочу сказать внутри батареек нету здесь используются батарейки типа 3а сейчас мы здесь все подключим и посмотрим как он будет работать давайте оторвем ленту при вас вот такой вот пульт здесь яркость свечения дальше здесь скорость беговой дорожки освещения и здесь непосредственно различные программы для того чтобы устанавливать их в том или ином варианте и непосредственно кольцо освещения различные градиенты цвета радуги. включение отключение и еще зажим это согласованность непосредственно с лентой вернее не с лентой а с контроллером wi-fi вот такой пультик и внутри находится лента. Лента тоже можно у различных вариантов купить. Я купил в варианте непосредственно с водозащищенностью. Здесь вот есть силиконовый слой. Вот светодиод теплого цвета и светодиод RGB. Длина ленты 5 метров в Российской Федерации можно купить. Но по идее отдельно эти ленты продаются и состыковываются между собой таким способом для того чтобы непосредственно все это осуществить и если вам не хватает 5 метров взять больший вариант кстати здесь вот есть вот коннекторы по которым можно разрезать либо спаивать но лучше купить коннекторы там прямые угловые в зависимости от того как вы хотите прокладывать эту ленту потому что здесь вот есть скотчик двухсторонний но ввиду того что скотчик он достаточно флипкий а сама конструкция достаточно тяжелая либо нужно будет это все укладывать в специальные профили для светодиодного освещения либо когда приклеиваете вам необходимо еще, наверное, проклеить с внешней стороны скотчем чтобы держалось все достаточно надежно и хорошо мы сейчас произведем некоторые действия а именно подключим непосредственно эту светодиодную ленту к сети питания для этого мы сейчас установим этот проводок ну а дальше и кстати подключим еще непосредственно пульт 2 батарейки типа 3А и посмотрим как это все дело работает непосредственно с этим пультом посмотрим какие программы как освещение происходит и так далее давайте подключать Итак, как видим, все у нас прекрасно работает, след подсветка светится, работают различные режимы. Кому это нужно для каких-то целей, чтобы осветить те или иные поверхности, могут сделать свой осознанный выбор для приобретения данного комплекта в зависимости от того сколько вам метров нужно от 5 до бесконечности и учитывайте то что со временем все таки непосредственно адаптер питания он начинает немножко гудеть поэтому еще придется купить наверное хороший адаптер питания я свой осознанный выбор сделал продемонстрировал вам возможности данной RGB подсветки с белым теплым цветом все отлично у нас работает спасибо за внимание Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.